Рад всех приветствовать! Сегодня хочу презентовать и предложить вашему вниманию робота, торгового робота, индикатор на сеточник. Данный робот позволяет вам торговать и использовать его на рынке Forex, использовать его на московской бирже и также использовать для торговли, для спекуляций на таких инструментах криптовалютного рынка, как биткоин и другие основные валюты при помощи терминала MetaTrader 5 при помощи CFD контракта. Робот включает в себя возможность работы по принципу Мартингейла. Что отличает данного робота? Это широкий набор различных индикаторов и по возможность по умному алгоритму корректировать размер сетки, связанный с волатильностью инструмента, на котором вы работаете. Возможность усредения по принципу Мартингейла, но при этом есть контроль рисков, встроенный контроль рисков и возможность использования различных типов профитов, например фиксированный или профит, тоже связанный с волатильностью торгового инструмента. Давайте посмотрим пример работы за последние два месяца на срочном рынке Forbes и посмотрим на рынке Форекс. Параметров у данного торгового робота немного, но есть возможность огромного количества выбора индикаторов, которые вы можете использовать для получения сигналов. И самое основное. Параметр сетки, параметр усреднения и контроль риск. Все это можно легко настроить, прооптимизировать и использовать торговлю. Возьмем инструмент склеенный фьючерс на рубль-доллар и посмотрим результаты за текущий год нажимаем на вкладке график давайте посмотрим нажимаем старт и получаем приблизительный вид кривой графика доходности которую мы могли получить на вкладке бэктест мы видим что результат достаточно скромный на миллион получилось 75 тысяч но данные тесты получились без учета плеча соответственно с пятым десятым плечом как обычно торгуется рубль-доллар мы могли получить доходность выше 70% за текущие два месяца. А теперь смотрим того же робота тесты на рынке Форекс. Вот пример настроек, которые получились для валютной пары евро-доллар. Одна из самых распространенных пар, которые используются. И здесь тестирование за первые два месяца дали следующие результаты. Давайте посмотрим на графике. Нажимаем старт. И смотрим, как вел себя график доходности нашего портфеля. А теперь сделаем визуально. И поскольку MetaTrader 5 позволяет нам визуально посмотреть, как все происходило, давайте непосредственно посмотрим, а как же происходила торговля, где робот заходил и выходил из позиции. Нажимаем старт. И благодаря MetaTrader 5 мы можем непосредственно посмотреть, а как же происходила торговля. Как видите, робот постоянно усредняется при появлении сигналов. Возникают сигналы от индикаторов. И каждый раз робот постепенно усредняется. Соответственно при усреднении положение нашего профита к нам постоянно приближается и при этом увеличивая количество контрактов с каждой сделкой, вы соответственно имеете возможность этот профит закрыть гораздо быстрее и он становится гораздо короче в ценовом эквиваленте. Поскольку мы сейчас длинные позиции, то короткие позиции игнорируются и видите, что робот постепенно набирает позицию, ожидая когда же мы все-таки закроем профит, который мы задали в настройках. Терминал MetaTrader 5 позволяет нам легко проанализировать и посмотреть, а как же работал данный робот. Вот давайте остановим и посмотрим. Смотрим количество позиций, которые открывает робот. Ну это поскольку рынок Форекс, то здесь можно в одно и то же направление открывать много позиций. И видим, что объем каждым входом у нас увеличивается и увеличивается каждый раз по геометрической прогрессии по принципу Мартингейла. При соответственно, профит у нас постоянно находится близко от нашей точки входа за счет этого усреднения. И вероятность обратного отката с каждым движением увеличивается. На графике также мы видим все эти сделки. Как только возникает сигнал от индикатора, мы открываем позицию. Возникает новый сигнал от индикатора, мы снова увеличиваем нашу позицию. И так происходит до тех пор, пока заданный нами профит не закроет нашу позицию в плюс. Продолжаем торговлю и смотрим, когда позиция будет закрыта. Позиция постоянно увеличивается. Вот баланс был до входа 10,570. И сейчас в пользу закрытия позиции мы посмотрим, сколько у нас получится на счету. Позиция закрыта и, соответственно, смотрим. Было 10,570 и сейчас у нас наш баланс увеличился за счет того, что мы закрыли позицию в профит. И теперь у нас уже пошла обратная торговля. Мы теперь уже Работаем от короткой продажи и также будем по мере движения цены, появления сигналов, мы будем, соответственно, усредняться. Ну итоговый график торговли вы уже видели. При заказе торгового робота включена подробная видеоинструкция, описание всех параметров. Вы можете воспользоваться удаленной техподдержкой. Мы гарантируем, что торговый робот будет у вас запущен и начнет свою работу. При заказе вы получите также бесплатные видеоуроки по тестированию и рекомендации, как лучше подобрать параметров, поскольку если вы торгуете на небольших таймфреймах, робот неплохо себя показывает на таймфреймах от 5 минут, то, соответственно, нужно подбирать параметры на ближайшем временном интервале, то есть за ближайшие там несколько месяцев. Спасибо всем за внимание. Если вас заинтересовало данное предложение, то можете перейти по ссылке на страницу нашего сайта и более подробно ознакомиться с информацией.